Здравствуйте! Выбор ведущего сегодня зачастую делается в интернете. Ведущий показывает свой видеоролик и в его пользу либо делается, либо не делается согласно. Так вот, сегодня я оценил, что большинство роликов это реклама, но я же предлагаю вам просто видеорепортаж с места событий с одного корпоратива, очень крупной компании, которую я сегодня буду вести. Итак, 23 декабря 2015 года и мне пора начинать. Паниседы, наши Мы наши и Значит, тогда вот призы. Обычно их закупает сам заказчик, либо э, просто дают денежку, чтобы купил я. Всевозможные призы и подарки, конечно, стимулируют людей на разные безумства, потому что всегда хочется получить что-то приятное. Сейчас пойдем к гримёрку. Но вот эта гримёрка вполне себе даже ничего. Она фактически стала домом. Вы видите, вот то количество костюмов. Значит, в этих будет много переодеваний, поэтому досмотрите видео до конца. Уважаемые друзья, позвольте мне своим громким голосом сейчас прервать все ваше очень такое праздничное общение, я вижу, все хотят общаться, все друг друга рады видеть, у всех предновогоднее настроение, сегодня мне выпала честь быть у вас ведущим, а в YouTube это выкладываться не будет, поэтому если будет вопрос про налоговую декларацию, пожалуйста, отвечайте честно. Да, вот я вижу мой человек, однозначно понял, что сегодня э, все достаточно с юмором пройдет. На время, легендарный еще отвечать на заказы других заказчиков, которые активизируются всегда в одно и то же время. Приходится составлять график. Хотя мне снова пора. Мужчины, где в Московской области проходит парад. А сказка она такая, главное не заборку дернуть. А сегодня на корпоративе еще не другое, не надернуть помним это. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.